Гепатит – распространенная и очень опасная вирусная инфекция, протекающая с интоксикацией организма и преимущественным поражением клеток печени. Главная мишень любых гепатитов – именно печень. Особую опасность представляет хроническая форма гепатита С, которая развивается у 70-80% больных. При этом внешних признаков может и не быть, кроме слабости и недомогания, напоминающего симптомы гриппа. Поэтому многие инфицированные узнают о своем диагнозе слишком поздно. Из-за такого скрытого течения заболевания гепатит С в народе называют ласковым убийцей. Три отличия гепатита С. От всех остальных этот вирус отличается повышенной способностью вида изменяться. Еще сегодня он один, а уже через какое-то время другой. Через месяц, два, полгода он может генетически модифицироваться, изменить часть своих генов остальные виды гепатитов обладают этой способностью в гораздо меньшей степени. Вот почему как только в какой-либо лаборатории получает штам нового вируса гепатита С, создавать прививку против него не имеет смысла. потому что уже через год выясняется, что он снова видоизменился. и в лаборатории ученых стоит устаревшая копия. В таком случае делать вакцину становится бессмысленно. ведь под тип вируса его геном уже другой. Второе важное качество этого вируса заключается в его особой агрессивности. Если вирусы А и В поражают клетки печени, но потом все-таки отступают, то вирус гепатита С повреждает печень основательно и не собирается никуда уходить без боя. То есть фактически эта инфекция продолжает существовать в организме постоянно. Естественно, если ничего не делать и защитные силы организма каким-то образом не мобилизовать, то через какое-то время человек получит цирроз печени, который может перерасти в рак. Третья особенность гепатита С уникальна и заключается в том, что вирус как бы перекрывает нервные сигналы, поступающие от печени к головному мозгу, не давая организму принять определенные и адекватные меры по своей защите. Получается что от пораженной вирусом печени сигналы идут, но до мозга так и не доходят. И нередко для человека, пришедшего к врачу на обследование, становится шоком, когда ему говорят, что у него серьезные проблемы с печенью. Он-то ничего не чувствовал, а все потому, что вирус позаботился о том, чтобы перекрыть информационные каналы между печенью и головным мозгом. Каким образом выясняется, что человек болен гепатитом С? Главным критерием при постановке диагноза служат лабораторный показатели. Довольно часто это происходит, когда человек сдает анализы и вдруг неожиданно для себя узнает, что у него положительный анализ на гепатит С. Этот анализ называется качественным. Он показывает наличие вируса в организме. Если вирус обнаружен, делается второй, основной анализ, который показывает количественный результат. Сколько вируса содержится в одном миллилитре крови. По этому решающему анализу определяется степень инфицированности и тяжесть процесса. Как распространяется гепатит С? Основной путь заражения – контакт человека с инфицированной кровью. Нередко люди заражались при переливании донорской крови. Возможен половой путь передачи и от матери плоду. Вирус гепатита С может передаваться также при нанесении татуировки, иглоукалывании, маникюре прокалывание ушей нестерильными иглами и даже после визита к стоматологу. Именно поэтому, направляясь на прием к дантисту, многие сегодня предпочитают иметь при себе индивидуальный пакет стоматологического инструментария для подстраховки. Что предлагает современная медицина? Для лечения гепатита С современная наука предлагает использовать интерфероны вещества, которые выделяются организмом в ответ на внедрение в него какой-то инфекции. Сами интерфероны вирус не убивают, являются исключительным промежуточным звеном. Они помогают организму раскодировать сам тип инфекции, именно данный вид вируса, понять его уязвимые места, чтобы помочь иммунной системе выработать фермент, который бы его убил. Лечение интерферонами считается вынужденной мерой. Другого эффективного лекарства в арсенале ортодоксальной медицины по сути нет. В последнее время это нигилированный интерферон, более безопасный и эффективный, чем предыдущие варианты, но все равно вызывающий массу побочных эффектов. Применять нигелированный интерферон вместе с противовирусным препаратом – рибавирином. Именно такая комбинация принята во всем мире, как некий стандарт лечения гепатита С. К сожалению, общепринятая терапия интерферонами очень токсична и тяжела для человеческого организма. И хотя ее применение рассчитано минимум на полгода, в 85% случаев пациенты выдерживают такое лечение только первые 2-3 месяца. И неизвестно, от чего человеку становится хуже – от самого вирусного гепатита С или от той химической комбинации, которая носит чрезвычайно токсический характер. Поэтому проблема эффективного лечения гепатита С на сегодняшний день очень актуальна. Как эффективно избавиться от вируса гепатита С? Как известно, есть кислая, щелочная и нейтральная среды. Если взять шкалу кислотно-щелочного баланса, то она варьирует от 0 до 14 единиц. Нормальный PH нашей крови составляет 7,34. Вирус гепатита С комфортно чувствует себя и начинает активно размножаться в кислой среде. Новая концепция лечения гепатита С заключается в подборе нужного препарата, имеющего щелочные свойства, которые и вводятся в пациенты. Как правило, это иммуномодуляторы, гепатопротекторы – препараты, активно используемые при сердечно-сосудистых заболеваниях. Оперативно определяя лабораторно Какие препараты наиболее действенны, их комбинируют друг с другом, подбирая оптимальное сочетание. За счет этого условия для размножения вируса становятся некомфортными. Что, в свою очередь, является достаточным для того, чтобы вирус покинул организм? Помимо интенсивного противовирусного лечения с рациональным сочетанием различных групп препаратов, специалисты используют и другие методы, оказывающие на вирус мощное разноплановое воздействие. Активно применяется при лечении гепатита С лазерная терапия. Лазерную терапию при гепатите С всегда проводят параллельно с медикаментозной и диетотерапией. На этом все. Будьте здоровы, берегите себя! Если видео понравилось, пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.